Ну, приглашаем Ксюшу. Дождемся mm -hmm. mm, ее. Тебя, тебя тоже приглашаем, дождалась. да? Дождалась. Дим, Кюша. Угу. Да ладно, пусть як тут потусит. Ничего с вами. Ждем присоединения Оксаны. Появилась. А ждем, ждем. <связывая> да, да. Ты не ждались? Ты приглашение послала? открыло, да? <смех> ну иди, иди, иди сюда, Тебе интересно. <смех> <смех> ну да, как интересно. Да, вот все. Сомненький. И вот было изображение, Ура! вот нет. Изображение. Только без изображения. Добрый вечер. Ну и вот, так. Так, мы ну, тут уже все в ожидании. Ну, мы тоже в ожидании. Да. А мы мы в прошлый раз разговаривали о том, что, ну, о позиции ученик-наставник, об ответственности наставника, о том, что наставник продолжает учиться, несмотря на то, что он уже мастер-мастера, а все равно никуда не денешься, вся эта история продолжается. А с другой стороны, все таки вот приходит ученик, Какая на нем лежит ответственность? Или, например, человек обращается, ведь можно же еще за разовые консультации, несколькими консультациями обратиться. Какая ответственность лежит на таком человеке? И, и, и сюда же прям сразу. Чего ждать от консультации, чего не ждать от консультации? Ох, как это, знаешь, есть такой чудесный ответ, я вас тоже люблю потому что ты опять сразу задала два вопроса, каждый из которых достаточно объемный, потому что если говорить об ученичестве, то вот давай эту сейчас быстренько постараемся эту тему за, закрыть, немножко отодвинуть, да, и тогда можно будет поговорить о консультации. А, ученик, ну вот эта фраза, которая известна, знакома, слышима, читаема наверняка многократно и люди, людьми, которые интересуются такими темами, да, что когда ученик готов, приходит наставник, то есть, ну, вот как я это понимаю, да, что это приходит, и мой личный опыт, это запрос души, искренний внутренний запрос потребности, который, ну, отправляется туда, наверх, и зависит, и когда это по-настоящему ну, настоящее искреннее желание человека, то тогда приходит человек или, или, или люди, да, то есть как бы бывает по-разному. А, ну, вот как я понимаю механизм, есть такой основной наставник, если человек заявляется, конечно, на это, да, которого вот приводят, слыши, И это очень штучный товар. А, и мы в прошлый раз говорили, почему это редкость, почему этот институт на данный момент, но ну, очень сильно выродился и очень мало представлен. Если мы посмотрим на то, что такое быть хорошим там, тренером, бизнес-наставником, а, а, коучем, а, там, преподавателем, психологом, а, то далеко не всегда в, эти, в этих проявлениях в этом статусе, да, так необходим какой-то наставнический а, поток. А, зачастую, наоборот, переводится отношения, и это по-своему, безусловно, эффективная вещь, такой вот бизнес, а, бизнес-партнерство. Ты мне, я тебе, ты мне платишь деньги, я тебя обучаю каким-то навыкам, я тебе там правлю твои мозги, я тебя там учу каким-то суперпрактикам секретным. А, а вот... Когда-то я это слышала от своего, одного из первых наставников, и э, эти слова о том, что, э, ну, во-первых, истинные наставники себя не, не, не пиарят и, и совершенно точно никогда не будут себя предлагать в качестве таковых. И вот здесь как раз я бы хотела как-то еще сделать на этом акцент, потому что может показаться, что, знаешь, вот этот наш разговор про наставничество, про ученичество, мы сейчас как бы про ученичество, ты сейчас э, тему завела, да? что вот как бы я такой супернаставник, наставника приводят свыше, это мое глубокое убеждение, и человеку, который заявился на ученичество, главное его распознать. И в прошлый раз я упомянула, например, что один из... Ну, величайших мастеров, наставников, ученицы которого я была, он просто сейчас уже в ином из миров. Это было просто, ну, не... это не было, знаете, я какую-то книжку прочитала и почувствовала, что это оно, там или какой-то фильм, или какую-то рекламу, или еще что-то, ничего подобного, это было медитация, во время которой я просто увидела его образ, и я приблизительно уже по потоку поняла, кто это, и подошла просто уточнить, и когда ну, я сказала, что я видела, что я почувствовала, меня к нему повезли, отвезли. И этот человек официально особо миру-то не был известен, и вряд ли уже будет известен, хотя среди мастеров у него был высочайший статус, просто высочайший статус, его именем можно было открывать Двери закрыты для просто подавляющего большинства, и вот это вещи такие немножко волшебные, они достаточно сокровенные, поэтому я бы не хотела, и почему я сейчас про это говорю, да? чтобы закрыть тему прошлого эфира, немножко объяснить, может быть, тем, кто будет этот эфир смотреть в первую очередь, вот, о том, что, во-первых, наставничество – это такая ответственность, причем долгая, долгоиграющая ответственность, без гарантии каких-то вообще плюшек, побед, достижений и так далее. там, да, То есть как бы есть шанс, есть. А как все пройдет, зависит от такого количества нюансов, от честности. Это такой вот, такая связка, знаете, как вот когда... Я в горы сама не, не, не как это не ходила, да, вот как, как альпинисты, но я очень как-то чувствую, очень понимаю, что самый большой образ, который ближ, ближний самый образ, который подходит, да, это вот когда э, человек хочет там э, по отвесной скале подняться, он не умеет, да. А есть человек, который умеет, он уже там докуда-то долез. И вот человек идет в связке, и они идут в связке, наставник выше, ученик ниже. Но жизнь э, обоих зависит от обоих. Вот, потому что, ну, наставнику легче, например, отрезать веревку, да, и ученика практически, ну, шансов будет сильно меньше. Они, безусловно, будут просто сильно меньше. Вот, но и ученик может, в принципе, уронить наставника, да, вот какими-то, ну слишком, слишком неразумными, несозидательными действиями. Вот, поэтому то, что ты вообще эту тему затронул, с одной стороны, я понимаю, что, ну, наверное, это очень интересно, потому что не так, ну вот мне не попадается особо, чтобы кто-то там на эту тему серьезно разговаривал. Да, про И это вот. мало что понятно. Это что касается наставничества, да, то есть mm -hmm. а, чтобы не звучало так, что вот, ребята, я такой супернастер, супермастер, или там я про это, например, молчу, а ты говоришь, ребята, ну вот посмотрите, я вас знакомлю с супермастером, я бы хотела понизить градус, как это, пафоса на эту тему, да, и сказать просто, что есть пройденный путь определенный, и как минимум статус ученичества, срок моего ученичества, вот официального с момента, ощущение пути под ногами, да, вот когда я на него встала, потому что а, история очень долгая, когда а, я вроде бы делала правильные вещи, я там какие-то там познавала, училась там, а, ну, реализовывалась там, у меня какие-то были достижения, победы, у меня все время было ощущение, что это не то, что я еще не начала, главное, ради чего родилась, понимаете, проходит время там, от, от, одно, то там, тут, тут, тут, тут, тут стала начальником, ушла там, а в другую область перешла, там там добилась чего-то, ушла, и вот это вот были такие переходы, и каждый раз я понимала, нет, это не то, все у меня максимум три лета был профессиональный срок деятельности, вот после которого я обычно меняла в общем достаточно серьезно направление, что ну как бы странновато, да? Почему я это делала? Потому что у меня было ощущение, что все все навыки, опыт, который я могла здесь получить, я получила. Дальше в этом роста развития нет. Как правило, это происходило в момент, когда вот подходили какие-то уже приличные бабки, статусы там в в городе, где я э, достаточно долгое время жила, дошло до того, что моим именем можно было э, в двери, в мэрию открывать, там, в достаточно высокие кабинеты. Э, ну, Мое имя было таким паролем определенным, да, вызывающим уважение mm -hmm. там, и какие-то облегчающим какие-то договоренности. И вдруг это стало понятно, все, дальше пути здесь нет, это все надо э, закрывать, уходить, когда я уходила. Мне спросили причину ухода, я сказала: я не вижу э, дальнейшего своего развития. А, и э, там была серьезная организация, начальник службы безопасности, там нужно было обходной лист подписать. У него были вот такие глаза: он говорит: Вас шеф лично просит остаться, значит, у него есть для вас предложение, там а он, он лично просил вас не уходить. Я говорю, ну, говорю, я очень рада, да, но а, я не вижу, не вижу дальнейшего развития. Для этого человека дальнейшее развитие было, это, ну, следующий какой-то статус, какой-то должность там, да, а, а, для, а я под, под развитием понимала ровно то, что понимается под развитием, вот, поэтому вот здесь вот наставничество, ученичество, давай так, с наставничеством дело такое, вот, это, это, это должно быть от сердца к сердцу, это вот чувствуется, когда, я не знаю, увидел человека, у меня был один ученик из далекой Сибири, который вообще меня нашаманил, он, просмотрел там преподавал на тот момент я преподавала еще он просмотрел сайта было очень много преподавателей ä, фотографии все да и выбрал меня посмотрел сказал что если у кого-то учиться вот ä, то учиться у меня и он меня заказал и вдруг мне предлагают поездку на выбор в несколько городов и ä, альтернативное предложение было очень шоколадное по деньгам это было черное море ä, супер-сервис, супер-прием, возможно, заработать много денег, я поехала в Сибирь. Лечу и думаю, ну вот, а потом оказалось, что вот он выбрал, что он меня выбрал, что, что он хочет у меня учиться, да, и, и вот, и, и... Когда я приехала, он меня в аэропорту прям встречал, и потом говорит, а, ну да, я, я говорю, я вообще не понимаю, как я сюда, почему я выбрал это место. Он говорит, «Ну, потому что я вас заказал, потому что я решил, что я буду у вас учиться. То есть это такие вещи очень-очень не, не, не математические, что ли, они а вот вот здесь вот. А, и, а, и теперь если вернуться к ученичеству а, какие, какие требования к ученику, я уже начала на этот вопрос отвечать потому что это связка потому что а, оба берут на самом деле определенную ответственность и когда, а, ну, понятно, что как правило, мы берем просто ну, некую статистику, да, что как правило ну, тому, кто выступает в роли наставника а, в каких-то вещах сложно а, в каких, потому что ученик начинает обязательном порядке косячи там, где не проработано у наставника. Это прям в обязательном порядке, да. И если наставник не начнет разбираться со своими какими-то косяками, он не сможет и помочь ученику. Это опять вот эта связка на, на ответственной скале, когда от обоих зависит результат. Вот, А легко, потому что он потому и наставник, что он больше пути прошел, он дальше видит, ему легче какие-то вещи проходить и поэтому, собственно говоря, страховка в руках наставника, вот, и наставник может уже обладать навыком, пониманием, опытом прохождения сложных этапов, которые ожидаются у ученика, да, вот, либо наставник может очень, ну, эффективно пройти свои уроки, ученику даже это будет непонятно, там это все будет очень все красиво, но человек будет понимать, да, тот, кто, кто -то в роли мастера, он будет понимать, что вот сейчас он благодаря ученику отработал какие-то свои а, нюансы. И поэтому, собственно говоря, основное, что требуется от ученика, это честность и открытое сердце. Что в нашей жизни, и это, наверное, самое сложное, это довериться, потому что это очень часто нелогично. Более того, основная задача наставника – провести ученика в тех зонах, где у него ну, слабо где он проваливался раньше, где он не мог пройти раньше самостоятельно. Для этого и нужен наставник. Для этого их и сводят. А, вот, да, вот мне тут <с factor> согласна со мной. Вот, а, и их и сводят для этого. И задача наставника, ну, как правило, ситуации создаются сами, но если нужно и создать такую ситуацию, чтобы ученик оказался нос к носу со своими трудностями, со своими блоками, страхами, сопротивлениями. И если это, я в такой шкуре была неоднократно, и вот это когда, понимаете, вот, а, а, а, когда а, на входе, на входе да, договоренность, сейчас мы перейдем к консультациям, быстренько закончу, вот, а, была договоренность, хотя на консультации это тоже касается, что вот как бы там будет сложно, тебе захочется все бросить наверняка, Тебя, из тебя вылезет все, что ты не хочешь про себя знать. Это вылезет не потому, чтобы доказать тебе, что ты придурок, а для того, чтобы ты прошел это, потому что это то, что до этого момента и мешало тебе, собственно говоря, реализовывать то, что ты есть, тот, кто ты есть, и, ну, и в общем, и проходить, проходить свой жизненный путь легче. Это необходимо убрать. Это то, что на дороге, и то, что и, и раньше мешало. Оно не берется из ниоткуда. Просто когда человек... На ученичество заявляется, да, и вот эта связка, когда появляется, еще раз повторю, в наше время это очень большая редкость и очень большая роскошь. Ни один выменяемый нормальный человек, который а, дошел до уровня, а, когда он может быть наставником, не будет гоняться за своим учеником, кроме чрезвычайно редких, как правило, кармических ситуаций во всех остальных случаях. Просто это всегда, это всегда такой, не хочу говорить слово геморрой, это просто такая огромная нагрузка и ответственность, которая, ну, совсем уж надо быть мазохистом, чтобы добровольно, если человек еще до нее не дозрел, на это идти. Здесь сложность какая бывает, что люди, которые в этой позиции, у них видение ситуации, видение будущего, видение реальности, оно ну, длиннее, они дальше видят. Вот, поэтому, например, вот люди встретились, да, человеку понятно, что вот пришел его ученик. Ученику может быть понятно, может быть непонятно. Задача наставника никак не участвовать. Ученик должен пройти, подтвердиться. Есть принцип трех стуков, постучаться трижды в дверь очень опасно и категорически нельзя вот человек только еще руку только к двери поднес говорит, да конечно да да все с тобой все понятно все давай вот мы встретились нас свело поехали ни в коем случае и собственно это тоже такой тест на наставничество если человек ну вот а оно тяжело понимаете поток уже идет уже все понятно а нельзя нельзя человек должен подтвердиться сказать что да мне это нужно да я пойду, ну, я буду туда идти, даже несмотря на свои сопротивления. А, да, я готов довериться, да, я протягиваю руку, я хожу в эту связку, мне действительно это нужно. А, даже это все не дает каких-то железобетонных гарантий. Более того, мой опыт, когда я, честно, на старте, ну, это вот было давненько, и, может быть, я бы сейчас бы и... Хотя, кто знает, я помню девочку, которая... Просто грудью на амбразуру добивалась, чтобы стать моей ученицей. Я ей объясняю, понимаешь, ну, как бы, ну, ну не надо, ну, зачем, ну, ну, нет, нет, нет, я знаю, мне надо, я, я там, вот. И, ну, в общем, результат, тем не менее, какой-то, может быть, в добрый час и есть в том сотрудничестве, которое у нас было. Но это не было вот этот вот когда вот эта связка, когда совместный путь дальше и это было понятно на старте. Иногда бывает понятно на старте, что да, вот пришел, ну, как бы тот человек, который встанет рядом и вот когда вот, какое родство душ, опять же нельзя это показывать. То есть а задача ученика почувствовать себя, почувствовать душу, почувствовать сердце, почувствовать силу зова. Возможно, бывают ситуации, когда можно через так пройти, можно так, можно так пройти. А бывает, когда вот эту задачу может решиться только через этого человека, и никак по-другому. Более того, в зависимости от запросов, или вообще заявляется на ученичество, могут быть ситуации, когда тот, кто может его обучить, его вообще в жизни не существует, в том плане, что он не живет в наше время. Не всегда запросы, то есть принцип вообще наставников, мастеров, Мастера никогда точно не повторяются, не бывает клонов, знаете, вот в этом веке вот этот человек вот этому обучает, а в следующую эпоху это же самое делает другой человек. Невозможно в том-то и состоит принцип вот мастерства, что мастер всегда абсолютно уникален и неповторим. Как как никто, ну как бы, ну как мы, кто может перепутать, кто, кто там, да, там, Рафаэля, там, я не знаю, от Рэмбранта, например, там, или там от Родена, ну там, или от Моцарта. Дело не в том, что я сейчас говорю скульптуры, картины, музыка, да, просто каждый проявлялся сильно по-своему хорошо, там, не знаю, там, Моцарта и Баха, там, возьмите композиторов, возьмите любую область, каждый обладает своим почерком, своей энергетикой, своей силой, своим талантом, своим видением, своим чувством, и это неповторимо от слова «абсолютно». Даже если человек, достигший уровня мастерства, воплощается в мире снова, его есть, есть базовая несущая чистота, но... А, Нюансы, как бы это вот как поворот такой, да, То есть, э, преломление света проходит через другую грань. То есть вот это вот абсолютное мастерство, которое когда оно достигается, оно не повторяется во времени и в пространстве. Поэтому у меня, например, был пример, когда э, даже не один пример, когда э, у людей были наставники тех, которых физически нет жизни, они общались с духами там один во сне там обучался, тренировался, а там другая там через мавзолей там с духом общалась, то есть, ну, разные способы бывают. Вот. На самом деле я бы с удовольствием еще, ну, глубже бы вошла в эту тему, именно по той причине, что у меня есть ощущение ее недоосвещенности, что ли, вот как бы тут такой огромный объем, и вот то, что я сказала уже, что вот, например, тот, про кого я рассказывала, который я в медитации увидела, да, этот человек жил в глухом селе, в одной из бывших советских республик, и абсолютно никак ничего вы бы в жизни его не нашли, потому что никаких суперстатусов у него официальных, проявленных, никаких... Никаких чатов, там, страниц, сайтов и ничего прочего не было, никакого менеджмента не было. И тем не менее, очень многие люди хотели к нему попасть, кто про него узнавал, но не попадали. Очень строгий отбор, вот, потому что еще раз это управляется свыше. Удивительно, эти механизмы, вот, например, где у нас работают? Вот я хочу сказать, что с моей точки зрения этот механизм работает с Дивеево. Дивеева является таким источником света, таким светочем, таким местом силы, который отбирает допускать, либо не допускать кого-то к себе. Есть люди, которые вообще ничего не знают об этом месте, есть люди, которые знают, но никогда туда не доедут, есть люди, которые собирались ехать, но все время что-то происходило, они могли попасть. И вот ощущение, я помню свое первое посещение Дивеева, это ощущение благодать, я прям чувствовала, что меня позвали, меня приняли, на меня посмотрели, а, ну, да, что действительно ли я достойна, хотя вроде бы там тысячи паломников, а я понимаю, что каждого, каждого отсматривают душу каждого, мотивацию каждого отсматривают, кто зачем пришел, а с чем пришел, и каждого допускают и проводят по-своему. Это вот просто для меня признак того, что в частности а, Серафимушка а, является мастером очень высокого уровня, который присутствует в этом месте явно, и а, он, он действует именно как мастер. А, и а, я думаю, что многие люди могут это почувствовать. Он, он может показаться. Я не имею в виду, что там вы лицо его увидите, а почувствовать его, вот как-то как вот какую-то реакцию, такую живую. Человеческую реакцию какую-то можно почувствовать в этом месте прикосновения такого великого, мудрого, сильного человеческого духа, достигшего больших возможностей высот мастера высокого уровня посвящения. Вот в Дивеева вот это ощущение мастера очень ярко чувствуется. Это не единственное место, но вот то, что сейчас, то, что сейчас пришло в голову есть еще другие места, не только в России, вот, но их и не так много, как может показаться. Вот, теперь к, к консультациям. Здесь все проще, и все зависит от готовности, от готовности человека, потому что, когда человек идет на консультацию, тут как раз вот эти деньги-товар, товар-деньги, да, то есть я плачу там за консультацию, вы мне оказываете определенные услуги, и все, и мы расходимся, да, то есть может быть одна консультация, там две, там пять консультаций, ну сколько угодно. То есть это такой более лайтовый вариант, при котором в каждый момент можно прекратить отношения, и, и в общем, никто никому ничего не должен. Если говорить обо мне, то в чем нюанс, например, потому что определенные моменты все равно есть, есть ответственность. Вот один товарищ ко мне, это было пару лет назад, приезжал один товарищ ко мне на консультацию. И он очень хотел, чтобы я ему показала, что я могу. Но это вот, знаешь, как... Вот я, я, я вот тебя добрался, я даже тебе деньги плачу, да, поэтому покажи ко мне, махни там хвостиком там, да, что-то там. Как ясновидящая можешь, как экстрасенс, может быть, как волшебница или как колдунья, или как, или как кто, или вот... Покажи мне что-то такое, да, вот докажи мне, что, там, что ты крутая или что ты там, что-то такое можешь. А, и он, он когда, он как бы начал меня заставлять такие вещи, э, как ты ему проявлять, я очень жестко ему ответила о том, что, дорогой мой, а, я тебе какие-то вещи сейчас сказала и за все, что я сказала, я несу ответственность и даже не перед тобой, я ее туда несу ответственность, потому что любое неточно сказанное слово а, которая, то есть моя задача не, не дать правильную информацию, а это а, немножко показать картинку, в чем человек находится, и по запросу человека подсветить, где он может пройти. И это большая ответственность, потому что бывают люди приходят, у которых вообще, ну, они там вообще где-то в темноте сидят, они вообще ничего, ну, запутались, потерялись там, да, и Задача показать, а в какую сторону, где свет-то, да, где выход есть, где проход есть. Например, человек пришел, говорит, вот у меня почему-то деньги не идут. Ну, предположим, там, да, а причина не в деньгах, а, например, в отношениях с матерью. А человек, например, я, говорит, видите, заплатил за то, что ты мне деньги тут помогла э, поток наладить. Нет, дорогой мой, так не работает. Если ты хочешь наладить деньги, тебе придется посмотреть в отношения с родителями, в отношения с матерью. Да, посмотреть, где и что, и разобрав этот поток, ты сможешь открыть себе денежный поток. И то, возможно, есть еще какие-то побочные моменты, кроме этих отношений, для того, чтобы а, у тебя пошел денежный поток. Если ты хочешь только о деньгах говорить, а в этой теме нет решения, ты обратился не ко мне. Иди к финансовому консультанту, там, я не знаю, ну кучу народу, который разными услугами занимается, ради бога. Моя задача диагностировать истинную причину, она может быть в любой стороне вообще. Да? И здесь вот с этим товарищем мне пришлось объяснить ему, что, дорогой мой, ты думаешь, только моя ответственность есть в том, что ты до меня доехал и а, за консультацию тут мне деньги соизволил заплатить? Нет, есть твоя ответственность в том, что ты обратился, ты задал вопрос. Этот вопрос я сама не отвечаю. Кто я такая? Я проводник. Да? Ответ идет оттуда ответ пришел оттуда, ты отвечаешь за то, что ты этот ответ захоч... захотел получить. Устраивает он тебя, не устраивает, ничего не могу поделать. Я, ну, не имею права врать, не имею права э, как бы ублажать слабости, да, и какие-то вот потребности человека, которые бы ему э, были приятны, там, да. Я знаю, ко мне доходили люди, которые говорили, что, например, там, ну, девочка со способностями пришла и рассказывает, что там она была у какой-то там психолога экстрасенса, который сказал, о, у тебя такие способности, давай я буду тебя обучать. там. Она говорит, я чувствую что-то не то со всем этим, да. Вот, и она бочком-бочком там от нее свалила. А, как правило, понимаете, способности это ответственность. И, как правило, там, когда есть способности, надо понимать, что они не даются человеку, я не знаю, как вот, ну, как, как конфетка, это человек, когда воплощается, да, он э, определенные э, цели есть в жизни, э, есть определенные задачи, предназначение. под эти задачи даются силы, даются способности, а потом человек, там одна женщина, например, у нее там рука начала отсыхать правая, она мне спросила, почему, я говорю, потому что у тебя целительские способности, а ты этим не пользуешься, она говорит, я этого боюсь, я говорю, ну, здесь выбирать, да, либо учиться каким-то образом. Можно же очень по-разному, даются способности, и очень по-разному можно применять. У меня есть целительские способности, я ими, вот как экстрасенсы-целители, я не, не использую это так, потому что, ну, это, это какой-то побочный просто эффект от других каких-то функций, поэтому, ну, я не вижу своего предназначения в целительстве, да, по физическом вот, наложением рук, там, вот этим вот всем. Но, тем не менее, такая сила есть. Полезно об этом знать, полезно понимать, как этим пользоваться. Раз оно дано, оно для чего-то дано, надо учиться понимать, как это все работает. Вот. А у нее было вот очень сильно в руки направлена эта сила. И, ну, она сама выбрала при воплощении. Пришло время это начать применять. А к тому моменту, когда пришло... Время применять вот это советское еще вот это воспитание вот такое, что вот материалистический, как это у нас, коммунистический материализм, как это социалистический материализм у нас там, да, вот, и все, в общем, на зуб, а как ты на зуб попробуешь? А рука отсыхает. А почему рука отсыхает? А потому... Отсыхала от меня, отсыхала. Вот, а потому что человек отказывается от собственного предназначения, от, собственного, от собственной силы, от собственного дара. Вот, и, ну как, ну, даже к целителю ее не направишь, ничего, то есть я понимаю, я говорю, что, ну, по-честному, если, да, как бы, ну, медицина, ну что, ну, что-то может облегчить, но это не дело медицины, потому что, ну, причина этого в другой области лежит. Ну, вот, э, либо смириться с тем, что не очень хорошо рука работает, да, либо, либо научиться, научиться это применять. И, э, вот, это, и вот этот товарищ ушел от меня, про который он начал рассказывать, ну, очень озадаченный, очень озадаченный, потому что а, он думал, что сейчас он в такую сыграет игру, вот, а как бы, клиента, который там вот, а вот, а вот выдай мне, вот, вот доположь, да, я говорю, нет, нет. Вот, я говорю, хочешь, пожалуйста, я тебе сейчас верну все твои деньги, мне, ну, ну невозможно, ну, нельзя это, ну, нельзя так, невозможно. Поэтому, поэтому и возникают сложности, когда вот сколько раз и ты ко мне приставала, там давай его вот там психолог там, с 20-летним стажем, там как это уместишь, как уместишь эти лазаньи по горам с этими опашками, бабушками, которых никто не знает, но которые там на свою макыне целят такие, как, как уместить, я помню в Казахстане мы ездили вместо силы просто мимоходом там, Например, там могила поэта, там место силы мощнейшее, просто, это тоже мастер был под Алматой. а рядом просто могила целителя, Акына. Акын – это который играет, ну, типа на дамбре, вот как-то у них по-другому это называется, вот, на таком, нет, три, три струны, вот, и он играл, играл к нему приходили люди, он пел песни, играл, и люди исцеляли, что он им поля очистил, да, э, там это, его задача была через звуки это все э, провести. И э, вот эта дамбра, вот его могила, там живут его потомки, э, вот эта дамбра сейчас без струн, и она до что-то 80-х, 90-х, э, на ней еще играли, вот там внуки еще играли на этой дамбре, а потом что-то там рассохлось, и вот мы приехали, понимаете, это просто музыкальный инструмент. И он говорит, что мы видели пару раз, когда очень сильный целитель приезжает, а она начинает играть. Ну, как звук начинает идти от домбры без струн. И нам ее вынесли на подушечки. И вот она вот это, да, она просто перед нами там, ну сколько там пока, минут 10, наверное, мы посидели там, посмотрели на эту дамбру. Как объяснить, что от ее физического присутствия, музыкального инструмента, мертвой деревяшки, да, как бы, вот, э, чистились поля всех, вот кто, кто был. Она не, не, не заиграла при нас, не слышала, не слышала я музыки, но поле наше, поля людей, которые туда доехали, очень сильно поменялись, очень сильно почистились. Это просто инструмент, который был в руках у мастера, который проводил этот поток, и который даже уже не имея возможности играть, продолжает его проводить. А, опять что-то мы ушли с такого а, а, понятного, прагматического разговора, да, но вот еще, если еще раз, про, это еще раз просто про, про консультацию, вот поэтому, понимаешь, ну я не представляю себе, чтобы вот а, можно было там, не знаю, там на сайте, на кабинете, где-то повесить там табличку, там, практикующий психолог там. Биоэнерготерапевтом, ясновидяще, целительница это все чушь. Это все будет неправда. То есть это как бы формально все правда. А если там взять оп опыт практики мой, то вообще уже э, делается как-то, да. Вот. Но тем не менее, это невозможно. Ну, я не готова эти таблички к себе приклеивать, потому что не это главное. Не это главное вот, если говорить о том, что имеет смысл обращаться к специалисту, который может точно решить вопрос. Если человеку надо срочно резать аппендицит, нужно ложиться в больницу, да, и к хорошему, к нормальному хирургу, с хорошей практикой, кто его вовремя вырежет, правильно зашьет, и у которого рука легкая. Вот, если, допустим, а куча есть таких... Вопросов, которые, ну, допустим, психологические проблемы, они могут не только в области, ну, вот как бы, это не узко, то есть, а, вот сейчас сейчас, сейчас по-еврейски еще одну пример расскажу. Сколько-то лет назад в одной из поездок своих мы были тогда в Узбекистане, в Самарканде, там есть... Потрясающе интересное место – это обсерватория Лукбека. Лукбек был племянником Амир Тимура, и, в общем, Амир Тимур он, ему планировал передать, то есть он планировал, у него было два любимчика, это его сын, который погиб, к сожалению. Вот. И вот у Лукбек при большом-большом количестве потомков он отличался и моральными добродетелями, и внешней красотой, и духовной красотой, и знаниями, большими познаниями. То есть таблица у Лугбека по исчислению созвездий до сих пор применяются как практические, хотя сколько времени прошло, и там... Смещение происходит, там небольшая, сколько-то секунды есть смещение. Но для, приблиз... ну, для почти точных вычислений эти таблицы до сих пор абсолютно рабочие. Вот такая точность э, измерения и исчисления неба. вот э, часть этой обсерватории, кусок этой обсерватории, он, он остался. И там есть музейный комплекс э, на, на, этой, на этом холме, на этой горе. Так вот, один раз там, там вообще Узбекистан волшебное место, на вот можно... В, на базаре какой-нибудь дедушка какой-нибудь вот с седой бородой будет продавать э, какую-нибудь редиску, и это может быть мастер такого уровня, которого вы днем с огнем не найдете, будете бегать искать, и не найдете, он может там на базаре редиску продавать. А это был э, экскурсовод. Э, больше я его никогда не видела, ни до, ни после. Вот откуда-то он материализовался. И э, там э, звезды, созвездия, вот это все исчисление, он начал рассказывать. И говорит, что раньше наука была, да, вот опознание человека смотрели одновременно а, несколько потоков, а, и вот это еще раз повторю, было много лет назад. часто это, кажется, все очень простым, а тогда это было чем-то удивительным. Я нигде этого не слышала, что нумерология, а, астрология, хиромантия, а, что-то еще он там называл. Каждая из этих наук является осколком целого знания. Неправильно оценивать человека только с точки зрения астрологии. Могут быть несовпадения личности человека из звездного прохода. Такое бывает. А, физиогномика, физиогномика, нумерология, астрология. Опять я что-то забыла. Романтия, да, так вот надо смотреть как минимум, он вообще говорил 5, как минимум эти 4 и смотреть, что совпадает, смотреть, корректировать, исходя из этого, он там нам показывал ну, такой мастер-класс, он смотрел физиогномику, ладонь. И дату рождения. Он говорил, что вот у вас психика ну, тепличности не совпадает с классической, которая идет по астрологии. И объяснял, почему, в чем нюансы, в чем разница. Такой у нас был мастер класс вообще не про а, кто был в этом месте. Обычно там рассказывают совсем другие вещи. А, вот, поэтому. А... Одна из основных задач, которую я поставила, вот человек, понимаете, мы же ну руки отдельно не ходят, голова отдельно не живет, ну то есть как бы бывают люди, которых почти отдельно, но все равно на кшее это пришито, да? Чувства наши, у нас все связано, мы являемся единым целом. Вот человек это комплекс всего, комплекс предки, кто были, какие у вас предназначения, то есть какой у вас опыт прошлых жизней, какая у вас физиология, какая у вас тепличности психика как устроена да там реактивная нереактивная и так далее эмоциональность ваша интеллект все вместе это есть мы нельзя нас разделять отдельно нельзя мы, мы единое целое и вот, наверное, вот по поводу целому человеку, да, когда можно диагностировать разное, вот здесь надо на физику посмотреть, вот здесь голову поправить, здесь еще что-то, вот этого целого, это практически невстречаемая вещь, безусловно, я уверена, что такие люди есть, вот. оно требует очень больших познаний в разной области, и умение целостного вот этого восприятия, из этого целостного восприятия, диагностики, чтобы точно попасть. Еще один момент, да, который можно сказать, это то, что я тоже взяла у мастеров. Это один из мастеров, к сожалению, я его имени не помню, он достаточно известный человек в мусульманском мире, целитель, святой, там, где он захоронен, там целая гора святая, там хранитель этого места есть. Так вот, к нему люди шли, в 16-м, по-моему, веке он жил. 16 или 17 Вот, он переехал из области, из Ирана, он переехал вот в нашу Среднюю Азию, приблизительно там, по-моему, это 16 или 17 век, и когда он ехал, уже была молва, что святой к ним, святой переезжает в их местность, и пошли люди издалека, вот молва разносилась, и к нему шли люди. Так вот, когда к нему приходил человек, доходил за помощью, обращался за помощью, что он делал? Он выслушивал человека, уходил в медитацию, то есть он обращался, что -то в медитацию? обращался наверх с просьбой, с вопросом, могу ли я помочь данному человеку в его вопросе. Задавал этот вопрос, фактически это как, ну, как бы отправить дух наверх, да? вот если как практика говорить, и задерживал дыхание, и не дышал столько, пока не приходил ответ. Вдумайтесь, если ответ приходил «нет», он просто поил человека чаем, кормил э -э -э, и говорил, что он ничего не может помочь. То есть дальше уже не обсуждается. Если мог помочь, да, если ответ приходил «да», то с этим ответом «да» приходила, и вот эта вот ну, помощь, поддержка свыше, чтобы его помощь была действительно тем, что нужно человеку. А, и вот это... Когда я об этом услышала, это было уже приличное количество лет назад, тогда же я поняла, что это необходимо, но необх... ну, с этого надо начинать, обязательно. И поэтому бывает, когда приходят люди, я спрашиваю наверх, а, ну, с человеком, ну, то есть несовпадение, тогда это, как правило, я немножко играю психолога в совсем жестких случаях. Я просто говорю, что я, к сожалению, наверное, здесь не могу помочь. Такое пару раз было. Иногда я просто старалась помочь как, ну, вот как раз как психолог, то есть какие-то вещи, и закрывала вопрос этим человеком, то есть чтобы, ну, все вот, что могла сделать, и дальше говорю, ну, возможно, вам нужно найти кого-то другого, кому-то другому обратиться. И только когда опыт набрался, я сейчас уже приблизительно могу объяснить, даже не приблизительно могу объяснить, почему Конкретному человеку э, мне не дано было добро помочь, не дано разрешение возможности не было помочь, да, то есть вот закрыта эта тема. Как правило, в дом, когда человек добирается, то можно ему помочь. И вот здесь, вот еще раз про ответственность. Моя ответственность правильно продиагностировать, в чем бы ни была причина затыки у человека показать не там, где он себе придумал, а там, где есть на самом деле. исправил где можно реально изменить судьбу, что называется. Вот, ответственность человека – это принять. То есть цена вопроса – это не, ну, как бы… Ну, знаешь, вот даже, я не знаю, там, к тарологу можно прийти, вот он карты кинул такая, ой, ерунда, там, что там, подумаешь там. Ну, ты спросил, ты спросил, за это есть ответственность, ты лучше не спрашивай. Вот э, сколько-то лет назад уже прилично… Э, Работала я в городе в старинном русском городе, городе Алатырь. Там есть монастырь. В этом монастыре на тот момент проживал батюшка прозорливый старец. К нему особенно он был славен тем, что помогал в легких родах. Кто-то приезжал, что там не могут забеременеть, он помогал по его молитвам. К нему было трудно попасть, люди бывают там по 3-4 дня сидели просто под дверью, что он как, как и матушка, похоже, вот как Ванга, он выходил и выбирал, кто, с кем он будет разговаривать. То есть он мог взять, мог не взять. Вот. И мне рассказывали историю, как одна местная жительница, она попала на прием со своим сыном к этому старцу и спросила, а сын заканчивал школу. И э, она спросила, что вот куда ему идти, э, поступать. И старец сказал следующее, что у твоего, э, знаешь, люди бывают разные. Есть люди, которые могут и там, и там, и там, и там, у него много проходов. У кого-то там два, три прохода, а у твоего сына проход только один. Ему нужно поступать в военное училище. Только закончив военное училище, у него хорошо устроится судьба. Все остальные, все остальные проходы не подходят. Она выслушала его, но не послушались они, он, я не помню же, по-моему, никуда не поступил, поступал куда-то не в военное училище, а куда-то, какой то ПТУ, где-то отучился, какая-то пошла колбасня, прошло сколько-то лет, мать видит, что у сына судьба не выстраивается, а она снова пошла к этому батюшке, а сыну уже было, что ли, 20. Пять где-то, наверное, с приличного времени прошло. Вот, и она к этому батюшке, а он ей очень... Я сейчас, наверное, не передам этот поток, потому что очень строго, очень строго он ей сказал. Я, говорит, тебе тогда говорил, ничего не изменилось. У него есть только один путь, военное училище. Я могу договориться, у меня ну, есть возможность. Твой сын поступит последнее лето когда по, по закону он мог поступать в военное училище до определенного возраста я договорюсь, только он должен поступить. Ты спросила, ответа другого нет. Или он поступает в военное училище, или пути у него не будет. И опять этого сделано не было. В результате я не буду там вот эти вот ужасы, что там как бы не очень хорошо у него развертка судьбы, достаточно быстро пошла. И мне рассказывала женщина, которая ну, непосредственно была вот участницей этой событий, и вот а я даже ничего не спрашивала, она просто про этого старца рассказывала, а, а я это в себе взяла на заметку, потому что это очень яркий пример. Вот Лучше бы не спрашивали. Лучше бы не спрашивали. Спросили, за это есть ответственность. Ответ старца что? Ему нужно было провести там, где правда, там, где истина, как есть. А они, услышавшие это, это повышает ответственность. А, и после этого не делать лучше не обращаться. Вот, ну, наверное, хватит. Же тема огромная, бесконечная. Примеров у меня миллион, Волшебных и прочих. А, а очень статусный супер тренер с миллионами подписчиков, может, оказаться, не будем обзываться ни цензурными словами кем, да? Такой глупый. У нас 10 минут. Давай, да. Самое главное. Про мир мне трудно сказать, потому что, ну, вот я смотрю свой путь. Когда я ушла полностью на свой поток какое-то время было для меня опасно проявляться, потому что у каждого человека есть, когда человек выходит на свою силу, есть опасный момент. Вот как птенец, он уже вылупился, но еще не оперился, еще не научился летать, еще там клюв не отрастил, там когти не отрастил, не научился еще как-то, да, и вот этот вот период его очень легко, любая кошка, может а, и, там, и заклевать его могут, и, в общем, много опасности каких-то и вот вот этот вот период оперения если отследить ну поскольку я этой темы достаточно много занималась э, ну, очень у многих отслеживается там простите меня, ни в коем случае не претендую на аналогию да ну, из известного там но ну, иисус христос там э, несколько лет никто не знает э, его биографии э, пробел там да говорит что там он вот в определенном там месте силы у ну, мастеров там обучался но об этом в библии никаких данных нет просто вот ушел человек а, с какими-то очень такими сильными духовными предпосылками к чему-то а через несколько лет вдруг вышел готов, готовым наставником готовым мастером который вышел начал проповедовать там ну из примеров там что он, там дронвала мельхиседек он очень а, хорошо описывает как он там поселился где-то в лесу и у него шел процесс а, как раз вот этот самый тоже а, отращивание перьев, вот, и, и обучение летать, и а, в это время он, он ни с кем практически не общался, он сидел там, потому что такое время, так нужно. А, тот путь, которым я иду в добрый час, что это время я сидела не одна, а с группой единомышленников, и мы а, нарабатывали определенные темы, вещи, и а, оформляли их настолько, чтобы, что называется, проявить, а потом просто пришло, пришел момент, это приходит как и как позволение, как приказ одновременно, вот открытие пути, вот сидел-сидел человек в своей келье, вдруг говорит, все, как Илью Муромцу, там, да, все, там, насиделся на печи, вперед, пора там Родину спасать, вот, все, пришло время, пора это открывать людям, пора это открывать миру, нужно, чтобы те, кто важно, чтобы те, кого резонирует, кому это надо, кто искал именно это, мы же все каждый свое ищем, но те, кто искал именно вот то, что есть у меня, есть у нас, да, есть на поле, чтобы они могли нас найти, вот. А при этом а, бессмысленно зазывать, то есть, ну, как бы, ну, мы можем провзаимодействовать, бессмысленно зазывать людей, которые заточены на что-то другое, ни им, не нам особого, как бы, добра в этом нет. Есть, нужны те, кто вот, вот ищут то, что искали мы, то, что есть у нас, что есть у меня, там, где... Вот это вот э, взаимодействие, опять это умное слово синергия, да, где происходит объединение полей, усилий, потоков, и э, это делает жизнь каждого и, и мира лучше. Вот, пришло время, когда сказать, вот есть я, вот есть мы, вот я себя э, э, показываю свое лицо только для этого, да, для того, чтобы что это проще, через, ну, через э, э, мы глазами очень много информации получаем. Можно почувствовать, кто это, что это, о чем это, и ощутить, тут отзывается, не отзывается, видишь, у тебя отзывается. В добрый час еще есть люди, у которых отзовется. Мне кажется, это прям можно быстро-быстро, потому что в прошлый раз, я, насколько помню, достаточно подробно про это говорила, что когда концептуально стало понятно, что звезда Руси имеет проявление пространственное, временное, что это ключ, это инструмент, очень мощный. И доступ к этому инструменту у человека есть через вот эту крестовину, равноденствие солнцестояние. Там есть еще точки, мы об этом говорили. Но вот эти четыре ключевые, первые базовые, в которые там достаточно легко войти. И регулярное прохождение, осознанное прохождение этих точек. Вот у нас там на носу там, да, потом будет а, осеннее равноденствие, потом будет зимнее солнцестояние, потом будет весеннее равноденствие. И вот так вот цикл за циклом. Вот прохождение вот этого цикла, это, это как пропускание четырех очень разных потоков, это балансировка. Причем каждая балансировка отличается от других, каждый выполняет свои точные функции, это вот я не знаю, ну вот какой пример? Вот в машине там я не знаю, когда колеса меняют летние на зимние или наоборот, да, там обязательно нужна балансировка. А, а еще вот когда ТО проходишь, они там, ну делают такие регулировку разных систем. Вот отладка системы, да, вот мы как система, мир как система. И эти системы взаимодействуют, там они разных размеров бывают, да. Вот эти праздники, эти потоки, они позволяют эти системы вот отбалансировать за лето каждую по-своему со своего ракурса, и это вот такой вот вообще э, эта тема, э, когда идет не старение, деградация, умирание, а набор потенциала, расцвет, развития, э, как бы движение в другую сторону, да? Вот оказалось, что именно Почему поле – Это вот развертка вот этого прочищения, развертка этого чистого ясного поля, взаимодействия Земли, человека, там, космоса. Вот. А инструментом, механизмом, не единственным, но таким самым понятным и базовым выступают вот эти вот четыре точки временные, которые мы еще на пространство накладываем и, в общем, проводим через себя, пропускаем через себя, ну и через это разворачиваем. Давай, давай, это вопрос вопрос издевательский, потому что у меня в детстве никогда не было, не было э, кличек. Вот у всех были клички, у меня никогда не было. А, даже учителя всех называли по фамилии, меня к доске вызывали по имени. Я потом даже спрашивала, почему. Вот, единственный раз, когда э, какое-то время ко мне там определенная кличка прилипла, меня называли «Ходячей библиотекой». Не потому что я всех учила жить, а потому что... У одноклассников было, было чувство, что я все знаю. Я помню, как это э, э, э, у нас был КВН в, в, в трудовом лагере с местными ребятами, и там, ну, это, как бы, этот, а что, где, когда, шесть вопросов, да, вот кто, кто возьмет шесть вопросов. Мы сыграли в сухую, то есть был 6-0, команда была 5 ребят, и я из шести вопросов четыре были взяты досрочно, без, без обсуждения. Пара вопросов я пообсуждала, но все равно, в общем, ну, это было мое решение, и оно оказалось правильно. После, после этого КВН, что где когда, ко мне подошел местный парень, он говорит, тебе учителя все ответы сказали, признайся. И вот, и вот, и вот я понимала, что, а, ну, как, как вот, ну как я могу объяснить, что к 14 летам была прочитана вся огромная военная библиотека, что в день прочитывалось по книге полторы толстых, что... Меня в 15 лет пустили в запасники этой библиотеки, потому, с горя пустили, потому что просто было прочитано все книги, включая чуть ли не квантовую механику, там, астрономию и так далее, было все прочитано, читать хотелось, поэтому они пустили меня. А запасник что такое? Это военный городок, это туда имели право только офицеры по специальному допуску в эту закрытую библиотеку. Меня пускали туда, мне разрешали туда пастись, потому что ну, они не знали просто, что со мной делать. Ну вот, вот как-то, и, и как, как нач... я как... в первом классе, я помню первую книжку, которую прочитала «Бельчонок Дуг Душа», я ее читала по дороге из школы. И вот как это началось, безобразие, я, я читала, пока шла из школы, пока ела, мыла руки, я все это делала с книжкой, и вот так это со мной и продолжается, всю мою сознательную жизнь, так и не попустила, поэтому есть Книги, которые, в которых есть настоящие. Поэтому смотря в чем. Очень много шикарных книг, фантастики. Один Ханлайн чего стоит, Стругацкий чего стоит. Тот же Терри Гудкайн, та же Урсула Легуин. И еще, еще много. Там фантастика 20 века – это огромный кладезь практических, очень важных. там В том числе там Урсула Легуин – это, волшебник, это учебник по волшебству. Там. Я забыла хроники амбера железно да конечно вот это это учебники до да, который имеет смысл читать изучать есть книги которые очень прочищают, разворачивают души там две жизни антарова это одна из таких вершин просто человеческой мысли которые мало с чем есть книги прочищающие душ кстати тот же самый алхимик фамилия автора да, да, да, да. Относится тоже к таким вещам, прочищающим душу. А, а вообще, ну это вот, это вот очень быстро, если коротко сказать. А, вообще, а, ну конечно же, там у Толстого есть уникальная книжка «Две жизни». Это просто читать, не перечитать. Вообще полезно читать и Коран, и Библию. А, лично, потому что беда нашего мира в том, что вот эта одна бабка сказала, да, там кто-то что-то... В интернете рассказал, потом все это мнение пересказывают, как будто бы сами разбираются. Разбираться со всем этим долго. Я понимаю, почему я начала в первом классе. Фиг бы я успела, если бы я начала позже. Вот. И то сказать, что я все знаю, это глупости, но просто я рассказала какие-то моменты, когда... 25 секунд. Ага, когда просто, ну, по сравнению с окружающими я много знала. Я знаю людей, которые знают больше в добрый час. Вот. Поэтому... Вот все, что успела. Всех люблю, целую благодарю за эфир. До новых встреч.